Итак, здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. И сегодня поговорим о социальных сетях. Э Нашел вот такую методичку 2017 года. Александр Белановский, Зварич, Любовь ее составили. Называется «Социальные сети. От А до Я». Значит... В курсе кто-то, кто-то нет. С декабря 2017 года мы в Правовед, Сибирь, в Правовед Сибирь запустили проект автоматизация роботизация. Коротко, если то, роботизация заключается в том, что на вашей странице находится робот. Он делает вам около 100 друзей в среднем в сутки. Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше. Зависит нескольких факторов то есть насколько вы сами еще прилагаете усилия к тому чтобы общаться с людьми качать свои странички и значит автоматизация дает автоматизация такие моменты как 10 контактов для регистрации в свой проект каждый день то есть, на данный момент на автомате приходят 10 проектов для регистрации в TaxFone и 10 контактов для регистрации в PRISM. <coughs> в процессе значит, у нас будет еще приходить также 10 лидов, да, 10 контактов в Правовед Сибирь для регистрации и для регистрации в Тайга-8. Ну и а, также у нас в планах а, прикрутить еще проект SkyWay, потому как а, мы участвуем во всех правильных проектах. <coughs> ну и так, друзья, в рамках а, значит, нашей программы автоматизация роботизация а, наш, а, наши участники данной программы не все а, умеют в полной мере наполнять свои странички в, в социальных сетях, управлять своими страницами, то есть правильно ими распоряжаться. И для этих целей, значит, для повышения грамотности наших участников и всех, кто, значит, видит, смотрит это видео и, то есть, ну, не обладает достаточными навыками для ведения значит дел в социальных сетях то я надеюсь что это видео станет вам полезным. ну и так приступим первая серия у нас сегодня оглавление можно посмотреть в принципе оглавление социальные сети это да и введение часть первая вконтакте Регистрация аккаунта и заполнение личного профиля. Настройка аккаунта. Приглашение друзей. Создание группы и мероприятия. Как создать продающую аватарку для группы. Создание меню. Как создать вики-страницы. Как создать магазин в группе ВКонтакте. Посты. 10 типов продающего контента. Правильная структура продающего поста. Как сделать свой пост продающим. Умная лента ВКонтакте. Как с ней работать. Как выкладывать видеоролики ВКонтакте, рекламу ВКонтакте. Задание. Часть 2. Фейсбук. Регистрация аккаунта и заполнение личного профиля. Заполнение страницы, создание интересных постов, универсальный алгоритм продвижения и продаж на Фейсбук. Стимулы для вступления в сообщество. Как создать мероприятие в Фейсбук. Таргетинг в Фейсбук. Как работать с фрилансерами на Work zila.com. Задание потом идет также. То есть идут сначала у нас вот эти все темы, да? И потом идет в конце задание, которое, то есть необходимо выполнить, чтобы закрепить навыки. Так. Часть 3 Инстаграм. Особенности поведения подписчиков Инстаграм. Регистрация в Инстаграм. Начало работы в Инстаграм. Как загружать фотографии? Что такое шехтег? Так, для каких видов бизнеса под... хэштег? Ну. Для каких видов бизнеса подходит услуга раскрутки в Instagram? Советы по продвижению бренда в Instagram. Работа с хэштегами. Как с максимальной выгодой проводить конкурсы в Instagram? Реклама в Instagram. Задание одноклассники особенности соцсети одноклассники и настройки как продвигаться в одноклассниках какие темы заходят в одноклассниках лучше всего создание группы и мероприятия лимиты как находить целевых друзей методы раскрутки группы в одноклассниках задание идет потом у нас часть пятая, youtube создание учетной записи в google регистрация в youtube партнерская программа youtube как правильно заполнить youtube канал режимы настройки канала загрузка видео как правильно называть видео чтобы привлекать новых клиентов как бесплатно привлечь подписчиков ну, вот таким образом мы видим да что э, у нас эта методичка освещает такие соцсети как контакт одноклассники facebook instagram э, у нас э, в роботизации используется на данный момент контакт буквально уже готов к использованию Одноклассники и будет также внедрен Facebook. Ну, YouTube-каналом, конечно же, пользоваться прямо необходимо всем, кто продвигает как, как, какой-то проект, какую-то свою идею, неважно, то есть, будь это криптовалюта призм или сборка мебели, либо, не знаю, там, продажа машин, вам обязательно нужен YouTube-канал. Итак, введение. Уважаемые читатели, если вы не желаете зависеть от рыночных цен, личного окружения и своего географического местонахождения, мечтаете о финансовой свободе и при этом хотите заниматься любимым делом, то верным решением с учетом сегодняшних реалий будет введение социальных сетей. Все дело в том, что неважно чем вы сегодня занимаетесь, вы помогаете кому-то вести бизнес, или может у вас есть свой, а может вы занимаетесь рекламой, MLM или рукоделием, неважно. Важно то, что с помощью знаний представленных в данной книге, вы сможете зарабатывать на порядок больше, чем зарабатываете сейчас. Ваш контент станет более качественным, направленным на продажу, и количество клиентов сможет вырасти в разы. Стоит только начать делать. Чтобы реализовать свои желания, вовсе не нужно брать кредиты, создавать собственный бизнес, искать вторую работу, долго и нудно чему-то учиться и скрипя зубами откладывать заначку. Для этого достаточно просто обладать какими-либо знаниями, умениями и опытом, в основном в которых очень сильно нуждаются другие люди, готовые платить вам свои деньги. На самом деле людей, нуждающихся в ваших товарах и услугах, великое множество. Просто их нужно найти привлечь, заинтересовать и в конечном итоге продать. А как это сделать? Вы узнаете со страниц данного издания. Благодаря представленной информации вы получите возможность воплотить свою мечту в жизнь, о которой раньше даже боялись думать. Имея знания, опыт и навыки в своей ниже, учитесь не только делиться всем этим с другими людьми, но и учитесь зарабатывать на своих социальных сетях большие деньги. Данное издание предназначено как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт в социальных сетей, но не удовлетворен своими заработками, желая увеличить свои доходы до вопиющей непристойной высоты. Александр Белановский – бизнес-тренер по личностному росту и увеличению личных доходов, основатель и руководитель тренингового центра Бизмотив. Сегодня его методики изучают сотни тысяч людей на всем русскоязычном пространстве. Телеканал «Мир» назвал Александра Белановского ведущим бизнес-тренером Рунета. Его материалы публикуют ведущие российские СМИ, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Первый канал», «Россия-24». Зварич Любовь – основатель онлайн-обучающих проектов, специалист по работе в социальных сетях в Ру, Ученица и бизнес-партнер Александра Белановского. А, так, Постоянно ведет тренинги, консультации по работе в социальных сетях, продающий копирайтинг. Благодаря ей компания привлекает от полутора тысяч клиентов в месяц соцсетей и ежемесячно зарабатывает от 300 до 700 тысяч рублей. То есть, ну это вот коротко о создателях этой методички. А, итак, поехали. Часть первая. Вконтакте. Регистрация аккаунта и заполнение личного профиля. Для создания аккаунта в соцсети ВКонтакте введите свое имя и номер телефона, адрес электронной почты в окне регистрации. То есть, либо телефон, либо почта можно. После регистрации заполните свою страницу таким образом, чтобы было понятно, чем именно вы занимаетесь, какие товары или услуги предлагаете, за что вам платить и как с вами можно связаться. Примечание. Используйте только русские буквы для написания имени и фамилии, если вы хотите монетизировать данную соцсеть на русскоязычном пространстве. Также используйте в качестве имени либо свои настоящие данные, либо свой товарный бренд. Всякие смайлики, дополнительные скобки и прочие знаки, украшающие, как вам кажется, ваше имя, снижают к вам степень доверия. Если вам хочется быть, например, Васильком Первым вместо Вася Пупкин, то заведите себя, для себя два аккаунта и никак не связывайте их между собой. В том случае, если сегодня у вас уже открыта страничка ВКонтакте, и вам всего лишь нужно изменить какие-то свои данные, то зайдите на нее и выберите раздел «Моя страница» — «Редактировать». Из-за из последних нововведений во ВКонтакте раздел «Редактировать» переместился сразу под главную фотографию. Рядом с ним теперь находится и закладка «Статистика». Зачем она нужна? С ее помощью вы можете увидеть, какое количество людей заходило на вашу страничку, откуда они, какого пола и так далее. При этом кнопка «Статистика» появится только на тех страницах, где количество подписчиков превысило показатель 100 человек. Вот так, наверное, увеличим. Также учтите, что закрывая доступ к своей странице, вы закрываете доступ к деньгам. В связи с этим несколько раз подумайте, прежде чем сделать это. Ведь даже если вам и напишут что-то неприятное, то вы легко сможете заблокировать данного пользователя, и для этого не надо закрываться от цех. Настройка аккаунта. Выбирайте для размещения на своей страничке только профессиональные фотографии. 9-10 штук, на которых вы засняты в различной одежде. Деловой стиль. Стиль Кассуал деловой стиль, ну повседневный там деловой. А для аватарки выбирайте фото, где вы запечатлены по пояс и в деловой одежде. Для мужчин рубашка, пиджак и галстук. Для женщин строгое платье. Также при загрузке своих фото выбирайте те, которые точно понравятся вашей аудитории. Например, если вы врач, то на своих фотографиях вам нужно быть запечатленным в белом халате со своими клиентами или на фоне собственных дипломов и сертификатов. Как заполнить свою страницу ВКонтакте. Профессиональное студийное фото. Сделайте ревизию ваших фото в соцсетях. Фото студийное минимум 9-10 штук. Деловая одежда. Повседневный стиль. Повседневный, э, стиль повседневной одежды стремится к деловому. Джинсы, свитер, платье. <coughs> с предметами можно. Ноутбук, например. Личная и контактная информация. Все поля заполняем с Даже статус. Ваш сайт, профиль. Facebook, twitter интересы образование, карьера группы деятельность при этом уделяйте повышенное внимание не только качеству своих фото но и такой немаловажной вещи как фону вашей фотографии ведь если допустим вы будете запечатлены на фоне облезлых обоев то вы точно не сможете вызвать доверие к себе заполняя все поля своего профиля помните что информация о вас в первую очередь должна производить впечатление на ваших покупателей а уже во вторую очередь она должна нравиться лично вам. Поэтому смело размещайте в поле статус свой призыв к действию или свои магниты. Можно и то и другое вместе. В графе интересы только свои группы. Чтобы не нагонять трафик другим людям. То есть видим тут заполнение идет. Более того, обязательно указывайте все ссылки на свои профили в других соцсетях, чтобы ваша аудитория могла вас найти и там. На сегодняшний день соцсеть ВКонтакте немного видоизменилась, в связи с чем появился ряд нововведений. Учитывайте их при заполнении своей страницы. Если у вас есть сайт, то обязательно указывайте его адрес. Если сайта нет, то указывайте ссылку на свою группу. Указывайте все свои рабочие контакты номер телефона, скайп и прочее, чтобы ваши клиенты могли без проблем связаться с вами. Управление теперь осуществляется через закладку управления, где вы можете выбрать те функции, которые будут отображаться на вашей странице. Обязательно указывайте место своей работы, поскольку данная информация теперь демонстрируется сразу же после вашего имени и фамилии. Настроить эти данные можно с помощью «Личная страница» вкладка «Карьера». В графе «Деятельность» укажите, в чем именно вы являетесь экспертом и в, чем, и в чем вы можете помочь другим людям. Потом мы заполняем редактируем все графы вашего профиля, с учетом того, что вся информация будет отображаться, отображать вас как эксперта. В закладке «Мои настройки» вы можете как подписаться, так и отписаться от различных рассылок. Для этого необходимо зайти в мои настройки, выбрать общие и дополнительные сервисы. Обязательно защищайте свой профиль от взлома подтверждением входа, особенно если у вас уже набралось много подписчиков. Делается это довольно просто. Мои настройки, безопасность подключить. Ну вот этого не рекомендую делать всем, кто находится на автоматизации на роботизации может повредить наоборот процессу закладка безопасность пере... то есть ну, достаточно просто можно сделать хороший пароль всего лишь закладка безопасность переместилась из левого меню вправо ли вправо и теперь она располагается там где высвечивается ваша маленькая аватарка то есть, когда вы нажмете на выпадающий список рядом с фото, то перед вами появятся функции. И вам всего лишь нужно будет выбрать «Моя страница» «Редактировать безопасность». Не используйте в качестве пароля свой номер телефона. Лучше используйте адрес своей электронной почты. Ну, Это как пример. Так. Подтверждение входа. Так как если вашу страничку взломают и с нее будет рассылаться спам, то вас точно забанят. Более того, ваши контакты могут банально воровать, что также является большой проблемой. Как определить, что ваш аккаунт взломан? Если вы видите, что у вас появились новые события или новые группы, или с вашей странички вашим же друзьям рассылаются непонятные сообщения, то можно точно утверждать, что вас взломали. Для настройки приватности своей страницы, Выберите в закладке ⁇ Приватность ⁇ Напротив каждой строки нужное вам значение. Например, кто, кто видит фотографии, на которых меня отметили? Только я. Кто видит список моих аудиозаписей? Только я. Кому в интернете видна моя страница? Всем. <звык bankers> так, это нужно сделать для того, чтобы другие люди не могли раскручиваться за ваш счет а вся ваша информация, находящаяся в свободном доступе в соцсети, демонстрировала аудитории только вашу крутость и вашу экспертность. Ну, тут как бы я не согласен, то есть наоборот, мы позиционируем <coughs> такой, такой стиль поведения, что мы делимся со всеми информацией и делимся то есть фотографиями и постами там, аудиозаписями, видеозаписями и так далее и делаем это для того именно чтобы другие люди могли также раскручиваться за наш счет то есть публиковал например я какой-то пост да, там, с хорошим текстом с видеозаписью и он доступен всем, то есть каждый может его себе скачать там, поделиться, сохранить себе на страницу чтобы тоже им воспользоваться Например, я продвигаю народную криптовалюту призм. И а, также, то есть мой товарищ, да, там, коллега, а, просто единомышленник, зайдет а, на мою страничку, увидит вот этот пост, да, и захочет его взять себе. То есть я не против, я наоборот только за, чтобы человек это сделал. Поэтому, а, как бы, тут у нас другое мнение. При этом, если вас решать, решат прогуглить, то поисковую систему выдадут человеку ссылки на все ваши профили в соцсетях. Пользователь получит о вас полную информацию. После завершения всех установок приватности и перед сохранением, обязательно убедитесь, что вы все сделали правильно. Для этого выберите опцию «Посмотрите, как видят вашу страницу другие пользователи». Никогда не забывайте, что у вас есть всего один шанс произвести хорошее первое впечатление. В связи с этим подойдите к заполнению своей странички со всей ответственностью. Вкладка «Прочее» поможет вам выбрать ту информацию, которая будет выкладываться в ленту. Во вкладке «Оповещения» выберите только те события, о которых вы хотите получать уведомления на свою почту. Все остальные же оповещения отключите, чтобы лишний раз не отвлекаться на них. После того, как вы заполните свою личную страничку, <coughs> вам останется пригласить на нее друзей. Как приглашать целевых друзей? Зайдите в группу своих конкурентов, определите их активных подписчиков и друзей, отправьте приглашение этим пользователям. Не превышайте установленный соцсетью лимит на приглашение друзей, не более 40 человек в день, чтобы вас не заблокировали. Ну, те, кто находится у нас на автоматизации, роботизации, знают, что нам самим уже не приходится отправлять, отправлять приглашение людям. То есть робот это делает за нас. И когда мы заходим на свою страничку, я просто вот даже могу сейчас показать я когда открываю страничку ВКонтакте я наблюдаю просто что добавился добавился вот. Ну, вот сейчас два только висят так обычно заходишь на весь экран висят вот Влада Якубовская подтвердила что вы ее друг Сергей Конник подтвердил что вы его друг и то есть это от меня рассылаются заявки в автоматическом режиме даже когда я вообще не нахожусь ВКонтакте а тут люди уже Видим, нажимаем на вкладку друзья, видим, что люди сами хотят меня добавить, то есть робот погулял, где-то поставил лайки этим людям, то есть есть такая функция у него, и человек решил меня добавить в друзья, либо человек увидел мою страницу, где-то, то есть увидел информацию, да, там контент с моей страницы где-то, и решил добавить меня в друзья, то есть таким образом. Ну, мы позже их добавим. То есть, когда мы закончим с записью видео. Сейчас посмотрим, сколько у нас идет. 22 минуты уже идет запись. Так, мы сейчас, наверное, до какого-нибудь раздела дойдем. Уже и э, на этом сделаем завершение первой части. Так, это у нас 14 страничка. Посмотрим, что у нас там по оглавлению. По оглавлению. Вот. Видим, что у нас на 15-й странице пойдут уже создание группы мероприятия. <coughs> То есть вот до нее дочитаем и завершим первую часть. Опа-опа-па-опа. Опа, опа, опа. Так. Куда, куда, куда? Четырнадцатая. Так, вот она. Это вот берем. Так, на этом мы остановились. Да, как приглашать целевых друзей? Зайдите в группу конкурентов, определите активных подписчиков, отправьте приглашение. Ну, то есть можно такой способ использовать, да. Не превышайте установленный лимит. Как превратить своих друзей просто в подписчиков? Зайдите на страницу друга, выберите функцию и удалите с друзей. При этом человек автоматически станет вашим подписчиком. Если же вы еще раз нажмете на эту кнопку, то человек попадет в черный список. Важный момент. Во ВКонтакте появилась новая функция, которая называется «Возможные друзья». Доступная она становится только тогда, когда количество ваших подписчиков превышает показатель в 100 человек. Что дает такая функция? Соцсеть сама ищет людей, у которых есть общие с вами друзья, и предлагает им подружиться с вами. Это помогает вам с определенного момента очень просто и довольно быстро расширять количество своих подписчиков. Все, вот мы дочитали до да, главы создания группы и мероприятия. Сейчас остановим видео. В этой методичке мы видим, ну сейчас не видим, там 180 страниц. Вот, ну и постараемся ее за недельку, может где-то так, озвучить полностью и проработать. Так, благодарю за внимание всех. Если видео стало вам полезно, ставьте палец вверх. Можете подписаться на канал. Буду рад. И благодарю всех за внимание.